Каждый обвиняемый объявил себя невиновным. Слово взял Роберт Джексон. Он работал над своим вступительным словом неделями. Сейчас мир узнает основную причину Нюрнбергского процесса. Привилегия открыть первое в истории заседания суда по преступлениям против мира накладывает большую ответственность. Преступления, которые мы попытаемся осудить, были настолько обдуманными, пагубными и разрушительными, что цивилизация не может их игнорировать. К концу войны Джексон узнал о зверствах, творившихся в концентрационных лагерях. Следователи по военным преступлениям сопровождали войска, арестовывали подозреваемых и разыскивали улики. Мой разум отказывался принять то, что я видел. Моей задачей было доказать факт преступления, и эти люди, лежавшие в грязи, сложно было сказать, умерли ли они или живы, они лежали в перемешку. Это было нечто небывалое. Их невозможно было воспринимать как людей. Это были объекты, большинство из них даже не были похожи на людей. Следователи открыли неимоверное количество нацистских преступлений. Новости о концентрационных лагерях и убийстве 6 миллионов евреев распространились по Соединенным Штатам в то время, когда Джексон собирал материал.